Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я с вами хочу поговорить как подружка с подружкой. Сколько современной женщине нужно комплектов нижнего белья? Вот так вот. Самый-самый минимум. Чем больше, тем лучше. Такой ответ не принимается, нам нужна конкретика. Итак. Минимум белья, которое необходим современной женщины. Первый бюстгальтер, с которого я бы начала, это бюстгальтер телесного цвета. Это просто палочка вручалочка для ежедневной носки. Бюстгальтер телесного цвета подходит под белую одежду, потому что все мы знаем, особенно девочки, которые работают в офисе, ну и так э, внешне, я бы сказала, когда под белую прозрачную блузку надевают белое белье, это не всегда смотрится хорошо. Лучше бы смотрелось белье телесного телесного цвета, поэтому какой-то, значит, телесный цвет, минимум кружева, в идеале это гладкий бюстгальтер из какой-нибудь, например, тонкой поролоновой чашечки типа чашки спейсер, чтобы не было больше поролона, ну или уже, смотрите, поролон для тех, кому нужен пушап, для кого нужен лишний объем, но желательно гладкий, телесный, с каким-то вообще минимальным количеством кружева или без, потому что это основа бельевого гардероба. Дальше, это бюстгальтер черного цвета, такой бюстгальтер понадобится нам под темную одежду, потому что если мы будем надевать телесный бюсгальтер под темную одежду, он естественно быстрее затрется и придет в негодность, поэтому второй вариант это черный бюсгальтер. Третий вариант, это какой-то красивый, интересный, возможно даже такой сексуальный комплект белья, игривый, то есть то, что вы себе можете позволить надеть знаете, не для ежедневной носки, а то, в чем вы себя чувствуете вот просто какой-то зажигалочкой королевой, и принцессой, и кем угодно. Что-нибудь красивое, кружевное, возможно, цветное, для кого-то может быть уже однотонный красный комплект, это прям вах, предел мечтаний. То есть то, в чем вы в первую очередь себя чувствуете прям вот женственно, игриво, сексуально, открыто, раскрепощенно. Настаиваю на том, чтобы такой комплект белья был в бельевом гардеробе каждой женщины. И четвертый вариант из того минимума, который мы с вами хотели как раз рассмотреть. Это домашнее белье, что-то такое удобное. Возможно, это белье из натуральных материалов. Если вы можете позволить себе дома носить бескаркасное белье, то это вообще лучший вариант. Если у кого-то небольшая грудь, вот, например, я ношу дома какие-то такие, ну типа, что-то типа топиков, таких коротеньких, просто лямочки, которые тоже регулируются, минимальная какая-то там поддержка груди. Если есть возможность дома ходить без бюстгальтера, то пусть ваше тело отдыхает. Но опять же, мы говорим о бельевом гардеробе. Поэтому это либо топ, либо что-то такое бескаркасное, чтобы вам было удобно, чтобы ваше тело отдыхало и чувствовало себя комфортно. Вот это то, что нам понадобится в нашем белевом гардеробе – это минимум. бюзгальтер телесного цвета, черного цвета что-то такое из ряда вон выходящее нарядное и комплект домашнего белья. И что самое главное и радостное, что любой из этих комплектов вы сможете сшить сами, обучаясь по моим урокам на YouTube, либо по моим платным курсам. Еще один немаловажный момент. каждому бюстгальтеру у вас должно быть две-три пары э, трусиков любой конфигурации, любой модели, которая вам удобна. Кто-то, например, носит, ну, допустим, к одному бюстгальтеру то стринги, классика, слипы, ну и возможно там какие-то более низкая посадка, либо бразильяна. То есть то, что вы носите, это может быть одна и та же модель, но в трех, в трех вариантах, в да? три штуки, например, три-четыре штуки. Потому что трусики мы меняем ежедневно чаще, чем без гальтер поэтому естественно, что к одному верху. То есть, есть такое негласное правило 2, 3, а то и 4 низа, чтобы шло в комплект. Ну и не забывайте о своевременной, конечно, замене белья. Потому что знаю одну знакомую, которая меняет наверное, бюстгальтер раз в год. Но это, конечно, просто из ряда вон. Она меняет старый на новый выкидывает. Потому что все равно белье должно, конечно, отдыхать. Нельзя пользоваться одним и тем же бюстгальтером, просто его стирать, утром надевать. Опять вечером стираешь, утром надеваешь, потому что это и быстрее изнашивается вещь, и приходит негодность, но и грудь, она чувствует себя не очень комфортно. Вы можете купить, вот, например, знаете, если не шьете, а покупаете для себя белье, ну, либо шьете, вы можете приобрести для себя какую-то одну удачную модель, вот есть на вас, садится хорошо, все держит идеально, вы в ней себя чувствуете комфортно. Но Купите тогда 2-3 единицы этой модели, да, и тогда у вас будет более частая замена. Ну, например, больше ничего себе не может найти. Но это как вариант: уход за бельем, значит, ежедневная стирка, использование каких-то щадящих моющих средств своевременная замена, это вот база, база любого женского бельевого гардероба. А все, что нам не достает, все, что нам еще хочется, мы сошьем себе по урокам и по моим курсам. Все, это все, что я хотела, все, о чем я хотела поговорить на сегодняшнем уроке. Пожалуйста, я жду ваших комментариев. Напишите, как у вас обстоит дело с бельевым гардеробом, какие модели предпочитаете, что вы носите, ну, вообще, что вы предпочитаете в бельевом гардеробе. Может быть, мы друг у друга почитаем комментарии под этим видео. и почерпнем для себя что-то новенькое, поделимся идеями. Все, я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Дьяченко, Был сегодня такой вот у нас разговор о женском белье, о необходимом минимуме. До встречи на следующих уроках.